Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же так, все у нас с тобой? Было апрель и в любви мы клялись, но увы, пролетел желтый лист. По бульварам Москвы третье сентября день прощания день, когда горят костры, ребёнка костры горят обещания день, когда я совсем один я календарь переверну и снова третье сентября на фото я твое взгляну и снова третье сентября ну почему ну почему расстаться все же нам пришлось. Ведь было все у нас серьез 2 сентября Но почему, но почему Расстаться все же нам пришлось Ведь было все у нас всерьез 2 сентября Журавли, белый клей Твоя дочь. Чей мой сын? Все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой третий сентября.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 почему расстаться все же нам пришлось ведь было все у нас серьезно. 2 сентября я календарь переверну и снова 3 сентября на фото я твое взгляну и снова 3 сентября Но почему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 Так, как-то с Божьей помощью спели. Всем удачи, всем пока.